Здорово, <связывая> спасибо вам большое. При прищенную. Спасибо, спасибо. Скажи, Джихмасила. Ибай, ты кто? А ты кто? Мы. Опять этот лайфу. Опять Чел лайфу. Опять этот лайфу. Опять этот лайфу. Опять это, это лайфу. Блять было нахуй он меня убил и не понял. Они еще, видимо, не в курсе, что это за пропы и что они за собой могут повести. Ну, думаю, намек я. Вроде бы до хера бандитов, а где-то оно очень тухло. Прям пиздец, как. Не, ну, на военке весело, это понятно. хочет покончить жизнь самоубийством крыши пятиэтажки. ура Почему всем должно быть не похуй на какого-то пупса, я не понимаю. Нахуй ты это, блядь, делаешь? Кто тебя просит трогать, сука, камеру? Иди просто нахуй своей дорогой и не трогай ничего, что мне принадлежит и все. Ебать, потише. Потише, блатня. Не понял. В стене встаньте лицом. Это... Блять, серьезно? Стой, как дела? Что за пиздец? Здравствуйте, встаньте, пожалуйста, лицом к стене. Здравствуйте. Пошли вы на. Раз, два. Да. Не Ебло, что ты? Посиделся? А че сделал? А он просто не послушался, я хотел его просто обыскать. В итоге вышло так, что он убежал от меня и начал отстреливаться. Фир РП. Не, ну ничего нового. 1,9. Ну, добрый день. Встаньте, Можно пожалуйста, вон туда подключаем. наверх поднимитесь. На перрон. падай. В этом кадре бомж нарушил намеренно правила ФРРП. Он вроде бы должен был в страхе обосраться и убежать. Но он находит себе каплю смелости, чтобы подойти и поговорить с убийцей, позадавать ему несколько вопросов, а потом только пойти по своим делам. Немного потом я все же узнаю, что этот бомж собирал на меня все это время компромат. Записывал демку, показывал типа мои нарушения, хотя нарушал в этот же момент сам. И он все же подал на меня жалобу. Да, ему разрешили, как он говорит, душить игроков, заваливать их тушкой, в жалоб и претензий, чтобы их банили. Я всегда за то, чтобы наказать какого-нибудь нарушителя, но я несколько не одобряю тот подход, которыми пользуются вот такие вот, как он, собирать компромат на одного единственного человека, чтобы просто выжать его с сервака, но это попахивает какой-то личной неприязнью, наверное. Ай, а? да что за... Да у него риск... Проси, но ты по свидетелям. Стой, подожди, стой, стой, это да не надо я пану НРП говорю, что у него рецидив Игнорирует правила я у него рецидив Бездец. у меня вопрос есть насчет постройки у тебя на улице возле дома твоего наркобарон на тебя жалобы могу тебя забрать да. е, Бля. мужик который в этом домике живет можешь выйти у тебя постройка другая какая то еще к дому прилегает выйди глянь. ну Вон на улицу, выйди, выйди, выйди. Вот здесь. Вот Станьте, пожалуйста, лицом сейчас к стене. По-другому я бы вас никак не вытащил. Мне нужно просто вас осмотреть. Зачем вам отмычка? Акасимся 4, АВП. Стой, подождем. А, да? Это никак убрать не могу. А ну. Ну, короче, его нельзя убрать из инвентаря. Вот, да, вот. Ну, из рук, из жопы, короче, убрать его не могу. Так, ну тогда, ступай. Ступай, ступай, все, все, свободен. Окей. Ну я понял, а как это убрать? Точнее, я имею в виду, как ну, понять то, что оно по такое уже. Берех оружие, сейчас вот на... Я вопрос задал. 50, Убери, вообще... То есть вы понимаете, насколько это тупой и примитивнейший байт, который сейчас у вас на экранах. Он подходит, завязывает со мной диалог в лог-чате, потом переводит его в рп-чат голосовой. Голосовой это априори рп-чат, а не нон-рп. И потом он говорит в этот рп-чат мне нон-рп-информацию, а именно нарушения, какие-то там правил, сервака. Это нон-рп-информация и зачем о ней говорить конкретно в рп-диалоге. Настолько отсталого нарушителя правила МГ я еще никогда не встречал. Второй, один целый Ты с одной темы на другую перескакиваешь. Ты только что говорил про оружие. Это понятно, то, что на него не нужна лицензия. А, точнее, то, что она при обыске не находится. Чтобы будем кое-где разговаривать. Что? Блять, нахуй ты подошел вообще тогда ко мне, если ты какую-то хуйню поришь. Ты со мной только что про оружие разговаривал. Теперь, чего да, тебе да. надо от бомжа, ну чего? Алехом, привет. Можешь жаловать? Я не могу. Пожалуйста, тут что, я? Давай, спасибо. Ублюдок ебучий, сука. Какой-то по подошел, блядь, влазит в разговор, вкидывает, ладно, инфу какую-то свою. Я у него подхожу, думал. интересуюсь, типа, а как понять, это донатное или нет? Как понять то, что это донатное, сука, оружие или не донатное, там же не пишется. Мы же э, разговариваем конкретно в, в, уже в нон-РП. Мы не скачем из РП в нон-РП, так что все нормально. Он подходит, мне начинает сначала про оружие затирать, потом еще про то, чтобы я свое оружие убрал. Бля, да какого хуя? Челика проверял на стволы, вдруг он его достанет и убьет меня в ответ. Ой. тут забыл. Подолжай, продолжай, подождай. А он ну, так нормально? Нормально так? Да, да, да. Смотри, получается, он проходит проходит вот подземки. Подожди секунду, подожди секунду. <звы> что ты тут забыл? Он не на меня жал. не знаю, бог. Его... Подожди. Портер. А, а, мне... а, он ко мне тэпнулся. он ко мне, он ко мне тэпнулся. Он, он ко мне тэпнулся. он тут в админмос зашел. Уйди, пожалуйста, там не мешай жаловать. Так у меня, не не... у меня на него и жалба, у меня на него и жалба. А на него жалоба? Дай! А, хорошо, понял. Давай, ну, давай рассказывай. Смотри. А то что там а, вы без первое. меня проводите? Я слышал нашу ситуацию, рассказывать. А, кстати, у тебя еще у тебя ДМ-15, превышение своих полномочий. Смотри, ага. а, как-то я иду, иду, да. Он получает, я с ним следую, пускать у него рецидив Мне лично я разрешил сливать игроков Мне кажется, вот эта вот вся тема со сливом игроков С разрешением на то, чтобы собирать на них компромат Тем самым выбивая кучу нарушений Чтобы чела просто сняли либо сабинки, Либо забанили к хуям собачьим Что на разрешение на это даст только человек Который постоянно сидит на каких-то веществах Иначе это ну не самому серваку Ни один адекватный какой-нибудь член персонала Какого-либо сервака под РКРП Не даст добровольное какое-то согласие на геноцид игроков этого сервака. Да, вот играешь, например, у тебя появилась какая-то претензия к игроку, ты подал на него жалобу, вы разобрались, возможно он был виноват, возможно виноват даже был ты. И все, как бы, на этом расход. Но бегать днями, ночами, часами на каком-то серваке, собирать компромат на какого-то одного сука бедного игрока, или же клан, который там, не дай бог, разросся до масштаба в 10-15 человек, смысла для обывателя никакого не имеет. Да, конечно же, есть исключение. Это медика. Если ты медика, как я я, к примеру, записываешь ролики, у тебя есть постоянные зрители, то, конечно, это будут смотреть, запиши, смонтируй, да, тебя будут смотреть. Ну, сука, если ты вот такой вот человек, как он, у, у которого нету каких-то ресурсов для того, чтобы его смотрели, смысл это делать? Просто в конце концов все сложится следующим образом. Ты бегаешь, считая, что ты крутой, и то, что ты знаешь правила, и из-за этого ты сливаешь игроков, но просто вызубрил правила. В какой-то момент ты принимаешь абсолютно рандомного игрока за свою будущую жертву и тебе нужно срочно собрать на нее кучу компромата. Ты собираешь абсолютно все ее шаги. Любой ее пердешь ты собираешь себе на демку, чтобы это показать. В какой-то момент ты понимаешь, что челик, которого ты хотел слить, оказывается той самой медикой, с которой ты брал пример. И вот здесь уже начинается КВН. Кто кого сливает, уже нужно снова думать. Смотри, что дальше? Начинает он сад моего лесом с друга моего Просто так, по сути, ну хотел проверить, он на нелегал. Не знаю, за что там, за что, но хотел посадить его лицом с недругом. Не тот час, он за спецназ играл? Да, но он сун, сейчас за спецназ доиграл. Он все время... Комчаст был? Нет. Это один-один первый, Второй бегает... Комчаст не имеет права без комчаса поставить кого-то в космос. Я ему тоже сказал, я ему там сказал, да, дальше расскажу, не привай. Он говорит, второй бегает с оружием по городу, отбедись, а с Адимедомка есть. А потом он еще одного человека ставил, с ней. Это еще один НРП. Он там еще одного проверя проверял на нелегал, Тоже комчаса не было. Два НРП и 1.50. А точнее, 1.120 минут и еще 15-40 минут. А нон не стакается. НРП стакается, он стакается. Мы сейчас в каком-то сервере у него с НРП стакается. Сейчас даже ему позвоню. А... Угу. Что за сэр вообще? Он такой. А что я неправильно сделал-то? Хонг на РП, на РП сакайся. Хум, покушай, дай еще, пожалуйста, у меня голод быстро тратится. Ебать, он голодающий, пиздец. Стой, стой, стой, не надо, не надо, не надо. О, Хонг. Слушай, Хонг, один-1 стакается или нет? Бля, может у меня кто-нибудь да. послушает вообще? Вы же на а, меня жалобу окей. приняли, не? Типа, нахуй. Ну, на тебя просто... жалоба как раз. Ну так, предъявляйте, что такое. Ну, рассказывай. Что рассказывает? Ты мне предъявишь что-то, вот почему ты жалуешься? Или админ пусть мне расскажет? Я, у... Я уже админу сказал все. Ну пусть мне админ тогда скажет, я нихуя не понял. Ты одно за другим тараторишь, перебираешь, что там что-то. Я сам не то, до конца нет, то понял, то я что, только да. понял про 1.50, то, что ты бегаешь. Что давай срочно, тебе лично да Блять, ты ты слушай, ты еще 30 ту, жалоб подай, чтобы еще 300 друг. админов принимала. что ты хуйней страдаешь с одним админом почему разговариваешь? Почему, почему меня перебивает? Может, да потому что сука ты всю жалобу разговариваешь. Я только сейчас начал говорить, алло. Алло, иди поешь, блять, голодающий, пока я разговариваю. Голодающий, иди поешь, блять. Тебе скинуть апельсинов? На, поешь, блядь. Давайте, пожалуйста, как-то фильтровать свою речку-то поадекватнее, а? За... Да За... он голодает, патрица, да? я его покормил, я, я папич. Короче, пацаны, шо он тебе сделал? На, на, на, на я сам до конца не понял, а понял только про 1,50. Блять, да дай я, я поговорю. И... Слушай, ты уже ему объяснил так, что он нихуя не понял. Может мне все-таки стоит рассказать? Не? Сказать. Смотри. Да не дам я тебе нихуя сказать. Ты уже рассказывал свою версию. Ты будешь до конца жалобы до утра разговаривать или что? Короче, я а, выпурил... иду бань... я другом главой бандита. Окей, хорошо. А, под, подземки. Поехал. Я в тот момент подумал, он что, блядь, будет до завтра рассказывать одну и ту же версию всем администраторам, которые есть на серваке. Если да, то ну его нахуй, я лучше реально пойду поиграю, либо ливнусь с сервака. Попросили коротко просто предъявить какие-то претензии. Вот где я, какое правило нарушил, когда это было и за какую профессию это было нарушено. Нет, он, сука, начал опять двух-трехминутную историю рассказывать еще одному администратору, перебивая меня, когда уже, в принципе, разговаривать очередь подходит моя, а не его. Далее. Он очень... Начин... Я записал помеху меня, давай, попробуй я, я записал помеху, в конце жалобы у тебя уже будет помеха Ты не даешь мне нормально высказаться, uh -huh. ты всю жалобу разговариваешь, алло Так я еще не закончил речь, меня попросили Ты меня уже рассказал Мепошке все, что хотел Нахуй ты еще 300 админов зовешь Я нисколько не против их присутствия, но зачем ты будешь каждому админу хоть 300 раз говорить одно и то же Хомк, короче, Хомк. он Хомк уже ему скажу. раз... Бля... Это пизда просто, он, ну, не пробиваем Ничего страшного, просто дайте мне рассказать, что я вообще делал от своего лица Он будет просто до утра одно и то же мусолить, он заебет В общем, я выкурил бандита одного, чтобы обыскать его Поскольку комендантские часы достаточно часто проводились И я после них провожу проверку людей Во время комчаса люди, скорее всего, прячут нелегал и а, после камчаса в основном его начинают доставать и, и активно им пользоваться. Ну и в камчас тоже, конечно же. А вот я поэтому решил людей попроверять. А, ничего такого я не рейдил, не вторгался в личную собственность. Я все сделал достаточно аккуратно и вежливо. Попросил его выйти. А, он вышел, попросил его стать лицом к стене. Он встал, он послушался, отыграл. Молодец. Я его обыскал, ничего не нашел. Ну как, нашел донатное. Он мне объяснил, то что это донат. Я говорю, все. Проблем нету. Свободен? Иди гуляй. Он пошел к себе обратно домой. Тут подлетает он. Начинает мне что-то неразборчиво говорить в микрофон про 1.5, 1.50, какую-то еще хуйню втирать мне. А до этого, буквально секунды 2-3 назад, он мне писал в лоок насчет того, что донат оружия там, ну, не нужна на него лицель. Это в чате сохранилось. Так вот. Я смотрю, он мне что-то пишет про донат оружия. Поскольку у нас никакой РПшки не было, он, получается, разговаривает со мной... В нон-РП грани, так скажем. Рассказывает про правила и прочее. Думаю, ну окей. Тут же он начинает говорить Про то, что вот уберите оружие, уберите оружие, уберите оружие, это 1.50. Он из нон-РП перескакивает в РП, чтобы мне сказать про оружие, и обратно скачет в нон-РП. И я нихуя не пойму в этот момент. Я только сейчас понял, когда он объяснял что он от меня вообще хотел. А оружие я держал, получается, когда я человека обыскивал. И у него на демке видно было то, что я держал оружие в момент обыска и немного после обыска. И как раз я об этом сказал специально, что вот, поскольку я чела уже обыскал, мне нечего сейчас опасаться, он уже ушел, можно уже, в принципе, оружие опустить вполне себе нормальная причина, как бы нихуя себе, я чела проверяю на оружие он может просто развернуться, достать оружие и стрельнуть по мне это, ну, нередкий случай достаточно на амбреле или на другом серваке Чисто меры предосторожные. Вот из того, что я пересказал, что неправда. На тот момент я еще не вспомнил, то, что он тоже был в подземке, и поэтому я еще не пересказал ту версию со своей стороны, что происходило в подземке. Да, ребят, немного меня все-таки подвела моя память в тот момент, но потом все быстро вернулось на круги своя, и я начал молотеть как пулемет. Это вы заметите. Из того, что я пересказал, что будет отличаться на твоей демке? А где именно? Это когда было? Это когда ему его попросила, получается? вот туда на этот, на парапет подняться или как, на перрон. А, ну так там чел бегал уже, говорил-то, что вот, у меня наркота купить, у меня наркоту. И он вместе с ним почти спускался, потом он отстал. Там чел на метаварщике... Бежал вообще-то и за ним ФБР И за ними он как раз таки Почему это не повод его обыскать Я еще раз спрашиваю, из того что я пересказал И ответил тебе на твоей демке Что будет отличаться Смешно то, что чел, который так дешево байтит Не знает про такой очевидный байт Который я сейчас выкинул А именно, я задал контрольный вопрос Ответ на который давать в принципе даже не нужно Потому что в любом случае ты будешь В минусе, ну например Если он скажет, что в твоей версии есть Какие-то недочеты, то это уже будет обман администрации, потому что у меня есть демка, которая подтверждает мои слова. Во-вторых, при его ответе да, уже не придется смотреть его демку, потому что все, что я пересказал, он с этим согласится, и смысла тогда разбираться не будет. Ну и в-третьих, а это сегодня именно наш вариант, если он будет уходить от этого вопроса, то ему можно будет засчитать помеху разборкам, потому что это вопрос, который помогает разобраться в ситуации, а он от него сознательно уходит и не первый раз, как вы можете заметить. Ну типа, что конкретно Конкретно Будет выглядеть не так, как я объясняю. Я только что тебе причину объяснил, что ты хуйню несешь, или ты просто уклоняешься от ответа на вопрос, который я тебе задаю? Почему я на твои вопросы, какими бы они дебильными ни были, я отвечаю на них. Ты как будешь на мой вопрос отвечать, или ты будешь просто игнорить и пытаться все в свою сторону вытянуть? Там пойти демку показать на мои вопросы не отвечать. Ты просто игноришь меня уже какой раз сидишь? Сколько это будет продолжаться? Сколько это продолжаться будет? Потому что ты этого заслуживаешь. Ты сам только что тут признался, что ты хочешь. Игроков сливаешь, ты до них доебываешься По всякой хуйне, как с тобой еще будет Любой человек общаться адекватный Я тебе вопрос задал Что из того, что я тебе ответил на твои вопросы И объяснил свою версию Что будет отличаться на твоей демке Объясни В смысле, какая тебе разница Ты на меня пожаловался, бля Какая мне разница если, по-твоему, мне нет никакой разницы, закрывай же Б, я пойду дальше играть, и не еби мне мозги своими жалобами. Что, какая мне разница? Ты на меня жалуешься, какая мне еще может быть разница? Мне что, надо просто стоять в углу где-то? Есть какой-то пункт за игнор и отказ от общения на жалобе? Я задаю уточняющий достаточно нет. вопрос, он на него не хочет отвечать. 138... Но у тебя уже неадекват на протяжении минут 5. Нравится, нет? У тебя же микрофон есть, микрофон явно будет легче рассказать. Да это быстрее, просто, просто время тянет, понимаешь. Не так, время же. Он время тянет. Жалобы уже почти уже 15 минут жалобы идет. Давай ты просто будешь микрофон гвысить, чем не согласен, хорошо? Ну вот смотрите, я вам объясню ситуацию. У него демка горит есть. Что из э, того, что я объяснил рассказал? не будет совпадать с его демкой. А, в общем, не согласен, смотри, я изначально ему все сказал, то ну, сказал то, что, получается, вот, в подземке он поставил его лицом в сне. Интересно, за что? Но ну, он уже объяснил причину, но... Правило, просто прописано, что не может, да, без причины, то есть ФБРС только может стать в сне, проверять, проверять на нелегал. Он говорит другое. Но ты говоришь другое вообще. Я, я говорю, Хомку, то, что он а, в подземке, в смысле, мне 1.30. Я тебе кажется объяснил, почему он а, начал его Но он хотел поставить его лицом в стене Он говорит: Стань, молодой, человек, можете сюда запрыгнуть и стать лицом в стене. Тот начал отстреливаться. Ну-ка, у них началась там перестрелка. Так, и что тебя не устроило в этот момент? То, что ты хотел поставить его лицом в стене. Ага. Интересно, за что? За что? Да я что? же объяснил, спускались в подземку на метаварщик или какой-то наркобарон, ФБР за ним, и за ними еще этот чел не бежал. Я тебе так бежал. скажу, никого я не видел, никого я не видел. Я все это время, я все это время за ней ушел. А я видел. И... А я, я видел, видел, молодец. Да. Я потом просто развернулся, увидел то, что еще чел за ними бежит, и я его решил остановить. И если ты этого не видел, у тебя демка. Ну, а тут что ты ли, причем, если причем наркобарон? Ну, В смысле, блядь, причем наркобарон, сука, причем наркобарон, ФБР и глава бандитов подземких безлюдных мест. За неадекват. А в чем тут неадекват? Ты такую хуню выкидываешь, где как будто 5 лет. Супер ужасно, разор... супер ужасно разговаривает. Нет, разговор не устраивает. Ну заплачь, блядь, тогда. Раз тебя не устраивает Сто раз Или поешь уже, возьми, ей-богу Ты поел? Че, я объяснил, почему ходить, его по начал Чтобы ты, ты сам все увидел Я уже объясню, почему я его решил обыскать а, а, У них проверка на нелегал даже не поверять. началась Просто чел начал отстреливаться И все не успел ничего сделать, он достал оружие, поднялся и начал ебашить. Помню. А я хочу задать вопрос: какой там наркобарон? был? кому-то сейчас чешешь? Ну, метаварчик, наркобарон. Какая в ху разница? Они с ФБРом пробегали да не... в тоннель. Это, это шо это шо глава бандита. еще раз. Это шо, глава бандита. Это никто не был. Ни Ну ни наркобар... Главу бандитов я к стене и хотел поставить. что ты хуйня страдаешь сейчас? Хом, можешь тебе про покажу? Просто покажу и закончим эту жалобу. Все он типа на обман админа намекает или что? Я ставил главу бандитов, но перед ними Бегали, получается, ФБР и метоварщик, че он хоть хуйню. У меня, у меня к нему претензий, у меня только претензии к 1.1 на и 1.50. Все, я ему все эти претензии рассказал. Ну так тебе уже Хомк сказал насчет 1.50, и у тебя тоже нарушение. У тебя еще есть момент, где ты уже сходил с оружием. Есть личный момент. Могу тебе даже, я могу даже показать. Не сказать. А, не показать, а пока смотри. Ты на фонтане стоял какого то чувак на лицом снялся. Ну ты поставил, ты его арестовал, Потом ты еще куда-то пошел, ходил с оружием на поляне. На какой поляне? Было такое. Поляна, зеленая зона Да я чё помню, что люди ходил, блять, и с, и с оружием, или без Возле фонтана, да, помню, а че такое Там не, неблагополучный район ну, то, что, Я то, там что... челика за оружие повязал, чем проблема Не один-один, а это сам Один-один, что... дожди, стой То, что пытался проверить на нелегал Пытался поставить в сон в сне Кого, где? Проверки не было Пытался ведь поставить да вот, бля, про что вы говорите? Со мной кто-нибудь говорит? Нет, какого хуя жалоба продолжается так, что со мной никто не общается. С этого момента на жалобе начинается какой-то кромешный пиздец. Но он, конечно, и до этого момента продолжался. Меня то слушали, то не слушали. Со мной-то разговаривали, то не разговаривали. На мои вопросы так и не ответили, что в моей пересказанной версии может отличаться на его демки. Я посидел, подумал, какого хера я играю в хорошего, такого прилежного игрока, когда со мной вот рядом находится хуйло самое настоящее, натуральное, которое я хуй сошу, как только можно на своем серваке, а на чужих я этого не делаю, потому что, ну, мне за это сразу дадут бан. В какой-то момент память начала ко мне постепенно возвращаться, и я начал понемногу вспоминать досконально, что же происходило во всех этих ситуациях, к которым он имеет претензии. Почему это произошло, ответ очень простой. Я бесцельно слоняюсь на серваках, я об этом уже говорил, в поисках каких-то ситуаций. И таких ситуаций у меня куча, с разными игроками. Я, ребят, знаете, ну не робот, я не могу всех и каждого запомнить, потому что на демке у меня мелькают... Постоянно разные люди. То разборка с одним, то рпшка с другим. Ну, вы поняли. А этому, сука, долборезу ведь намного проще, потому что, да, у него, конечно, демка, там тоже есть люди, но в основном она нацелена-то на одного человека, а именно на того, кого он хочет слить. Причем сука, задача настолько была простейшая, что цель, которую он хотел слить сначала, была потеряна из-за того, что не понимала, что происходит. Сука, столько возможностей было уложить меня в бан за 5-10 минут, считанных с этими материалами, даже если бы я улетел незаслуженно, Цель бы его все равно исполнилась Он просто хотел кого-то забанить и слить И даже при таких картах и возможностях Он, сумела обосраться с подливой но это просто пиздец Короче, ни слова больше, просто смотрите на то Как я наглядно разгоняю свою память не не буду А, кстати, у него не только 1.18 Подожди, у него не только 1.18 Если он так не хочет прощать То подожди Окей Окей 1.1.7 Запрещено во время РП ситуации переводить диалог на нон-РП. При нарушении выдается наказание в соответствии с правилом нон-РП. Значит, сидеть мы будем с тобой вдвоем. И ты, получается, еще и мут получишь за МГ. Прикол. А кстати, слушай, у меня вопрос, а вот почему он за бомжа бегал за обычного бездомного, который шугается вообще по жизни от всего? Он спокойно ходит, наблюдает за вооруженным человеком За перестрелкой За прочим Это у... Успевает это все как-то снять Мне вот интересно, что это за прикол Это бездомный под прикрытием каким-то Костюм бездомного под ним Суперсолдат или что? Что это за хуйня? Нет, он не лез в перестрелку, но как минимум он должен был понять Когда напряжение повышается И надо было просто как бы культурно оттуда съебать Ведь его могли бы, как свидетеля, к примеру, убить Или же тоже как-то не знаю, ну, задействовать в этом всем, Взять заложники, к примеру, бездомного. Его почему-то вообще ни одна из ситуаций не напугала. То, что один чел стоит с оружием, в другой ситуации челики стреляются. И прямо почти возле него. А он, понимаешь, он не убегал в ситуации с подземкой. Он просто стоял, снимал до тех пор, пока его не ёбнули, кажется, как свидетеля. Я не прав, разве? У тебя же там больше всего демка пишется. Конечно могли, он в непосредственной близости находился, Хомк. Он снимал это все, у него демка есть. Зачем-то стоял, да? А зачем ты конкретно стоял, прятался? Уже не так точно показания даешь. Зачем ты прятался? Зачем именно? Блять, ты не понял. Зачем? За каким предметом, где конкретно ты стоял? У тебя же демка есть, ты можешь просто демку проверить, где ты стоял. И отвечу на этот вопрос. Конечно. И почему ты снова в чат пишешь, если у тебя микрофон есть? Плюс он лазит за ментами, за всякими криминалами чем в принципе бомж не занимается он ищет собак он ищет мусорки он в них роется а он за бездомного, ну, страдает всякой хуйней. Он записывал видео, получается, Челиков в подземке, как они ебашутся. Откуда у бездомного телефон? Или на что то записывал? Подожди, а как ты прятался, если ты после того, как меня убили, я еще не зареспался и остался камеру оставил смотреть? А что тебя убили-то раз ты спрятался? Тебя нашли так быстро? То есть ты даже не подумал бежать в этот момент? А? Прости, но ты по свидетелям. Тебя ни разу не убивали? А в смысле, блядь, давай простим и все. То есть, когда я начал говорить по факту, после тебя, ты сразу типа прости и все? Не, чё это за хуйня? Не, нихуя так не пойдет ты меня прощать, не хотел минут 5-10 назад. Чё это за пиздец? Я ч то не понял? Микрофон, включи поросенок, ебаный Микрофон, включи поросенок Ну, блядь, он грязный Он, он грязный он грязный. Кто он еще тогда? Не, нихуя, что у него тогда выходит Потому что я рассказываю У тебя же демка есть, это все видно у тебя на демке ты ж так хотел ее показать все это время. Так я об этом несколько раз говорил. Если что-то не совпадает, просто посмотри дем. Я в кучу раз у него, понимаешь, спрашивал, что из того, что я рассказал по своей версии, касаемо твоей претензии, не совпадает с твоей демкой. Он меня стоял игнорил все это время. Комп сказал, то, что это тянет на неадекватное заметил, поведение. Да. Три часа уже. Как только я начал просто голову прокручивать, вспоминать, что еще было... Он сразу. А, вот. А, а давай простим друг друга. А что это за хуйня такая? Не. Не, не, не прикольно. Типа задушить так хотел, серьезно? Саверов, давай Ребят, ты не чё? будешь сейчас э, тянуть время, тебе типа, говорить, ты мне кого-то напоминаешь. Да у него неадекват уже 300 раз, блядь, мешает говоришь, разборки проводить этим самым из-за тормажа. То давай простим это друг другу все, то кого-то напоминаешь. Это уже раза два точно у него неадекват. Это ж стакается, нет, как нон-рп? Очень жаль. Там три часа дается и все. Нет, я просто там тоже тебя, смотри, начал говорить. А, Вначале предупреждение дается, потом уже банк. Нет, я, я не тяну, я просто достаточно себя снисходительно вел, пока ты вкидывал постоянно какую-то хуйню раз за да разом и игнорил мои вопросы. Я что-то заебался уже сеток. так. Я просто решил повспоминать, что еще было. Ты же там ходил, следил, демки писал. А мне, как оказывается, демка не нужна, чтобы тебя на жопу посадить. По правилам, что у меня у него выходит. Он э, затягивает... Разборку Он игнорил меня при тебе У него нон-рп, потому что он скачет в диалоге Из нон-рп в рп У него метагейминг У него также сейчас получается Какой-никакой дефир рп Потому что как только я начал про это говорить Он начал говорить про давай простим. Значит он понимает, что он сделал какую-то хуйню а, Нет, так и было У меня демка тоже есть, кстати я всю разборку не говорил, но она у меня тоже есть И она пишется Но слушай, он разные фразы отрывисто говорил то он со мной в лооке говорит, то он говорит убрать оружие, потом он мне берет, вкидывает следом про то, что это 1,50. Да не было это в одной фразе. Как такового диалога не было, он просто подошел в рандомную, не относящуюся к нему ситуацию, начал писать в лоок. Потом он подходит ко мне, начинает войс мне говорить про то, чтобы я убрал оружие. Говорит, уберите оружие. Он обращается ко мне на вы. Он обращается ко мне на вы, ну в, в РП это уместно достаточно. В РП это достаточно уместно обращаться на вы сейчас же он ко мне на вы не обращается это если ты это себе в чат не обязательно писать по он сейчас предлагает деньги просто дать чтобы вы разошлись и все нет, и бы, нет я, я просто ну сейчас мы просто ролями поменялись я теперь тоже не хочу его обращать почему зачем Может ты мне еще отсосать предложишь, я не знаю. Минут через пять, кто знает. Поэтому принимать предложение не буду. А тебе его реакции как? Ну, не хватает? Как он после этого начал реагировать? Как только начал детали упоминать. Мне тут, кажется, и без демок все ясно. То, что я, например, нарушил 1.5, ну, окей, хорошо, выдавайте. Но он тоже, видимо, что-то нарушил. Раз он так теперь хочет замять разборку вс. А то, что он э, тянул время. Не отвечал на вопросы, игнорил меня. Хотя у него было предупреждение. И он опять начал это делать. Сейчас вот он на дурака играет, потому что он слышал все, что я объясняю, рассказываю. И ти типа он не понял, где тут один-1. То что у меня 1.50, окей, выдавайте. Но у него тут и без демок уже вот эти нарушения есть. Чё он тогда, по-твоему, просит закрыть жалобу? Да, эту жалобу мы разбираем уже почти 40 минут. Хомк, бань, мне уже похуй. Ну чё, доволен, как побегал по разрешению, послевал игроков? Но он уже попросил забанить его. Не, на защите всех слитых тобой игроков. Хотя, уверен, их и, их и так не очень уж много. Я, получается, эту жалобу закрываю, Хомк, разберешься дальше? а пойду другие жалобы разбираю, окей? Ой. Ну чё там, он признал. Я тоже, вон, признал. Выдавайте ему. Потом мне уже... Хорошо. Мне разрешили, блядь, ходить, сливать людей по разрешению какого-то админа, блядь. Ну чё, попался, долбоёб? Вот. Типа, мне начали просто прописать мод 10 минут, потом банить уже или... Да, блядь, как хочешь уже, да просто забани вон нахуй, уничтожить. Окей. Ого. Без микро меня услышал, нихера себе. Думал, я вот перед отъездом набираю этот материал, мне на следующий день вот в обед уезжать. Я думаю, ну зайду поиграю, просто по приколу что-нибудь опять поищу. Я был уверен, что я ничего не найду на сегодня. Час ночи. Как же он долго ему выписывает наказание, как будто не хочется. Сосать. Сосать. Обвинуть, а разборки прошли? Просто сосать. Да, прошли.